Друзья, доброго времени суток. Меня зовут Вячеслав Костенко. У нас сегодня в гостях Александр Куликов. И Александр Куликов непосредственно имеет отношение к инвестиционной группе «Универ». По поводу того, кем он является, Александр сейчас представит себя сам. Александр, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Вячеслав. Зрители, Здравствуйте. меня зовут Александр Куликов, как было сказано. Я директор торговца по ценными бумагами универ Капитал и фактически возглавляю все международное направление группы компаний, в том числе курирую вопросы КУА как бы по западным рынкам то есть по торговле там, облигациями в Украине, то есть это входит в мои как бы, обязанности. Напомню то, что сегодня мы с Александром собрались для того, чтобы обсудить проблематику подключения частных инвесторов к существующим брокерам, в частности к инвестиционной группе Универ, почему возникают сложности, вот о которых я говорил в своем видео. Ну, я думаю, что на этот вопрос как никто лучше нам ответит естественно Александр, потому что он иметь непосредственное отношение к этому. Будем начинать. И в первую очередь я бы хотел вас поблагодарить, Александр, потому что вот сразу видно то, что вы занимаетесь своим продуктом, да, занимаетесь своим бизнесом. И вы, то есть он для вас не просто так, лишь бы был. да, как вот к сожалению, возникает для многих. Кстати, еще хочу поблагодарить вас за аргументированные комментарии вот под моим видео. Ваши реакции на Мое видео говорит о том, что вам интересен этот рынок, интересно наше мнение, интересно а то, как как мы будем работать с вами. Вячеслав, ну, прежде всего, я 14 лет этим уже занимаюсь, как бы это фактически вся моя жизнь, как бы, ну, со, после студенческой скамьи как бы поэтому, то есть я этим живу вот всю, всю свою жизнь, как бы, и я не могу... Как всегда так спокойно смотреть и хотел бы чтобы украинский рынок развивался как бы менять этот рынок как бы, и то есть, ну, наверное мы многое сделали для того чтобы что-то изменилось на украинском фондовом рынке и будем делать и дальше Тому отлично реакция <связь> ну как бы понятная как бы если есть критика на самом-то деле а мы тоже ошибаемся и критика из нее я всегда говорил что там друзьям там их. Там, которые приходили ко мне, я говорю, я хочу слышать ваше мнение, потому что, э, находясь в этом, я уже немного там где-то в чем-то замыливается мой глаз, как бы я не могу определить э, о том, что это есть проблема, и нужно всегда посмотреть со стороны, и здравая критика, она всегда полезна, потому что она развивает и позволяет двигаться дальше. Тут, кто боится критики, как бы ну, как по мне, это просто слабость. Абсолютно с вами согласен. Ну и, наверное, не будем долго затягивать. Давайте уже перейдем конкретно к вопросам. Да? Так, первый вопрос у меня. С чем столкнулся? То есть заход, захожу на сайт. Он, кстати, у вас там обновился, насколько я знаю. Да. Через сайт невозможно достучаться. Форма связи не работает. Форма обратного звонка не работает. Ну, то есть они работают. Данные поступают, но, к сожалению, обратного ответа нету. Да. Проблема. Я сразу ее озвучу. Меняем CRM-систему. Постоянно отваливаются каналы в текущей CRM-системе. Пропадают контакты. Как бы в целом форумы работают, много очень проходит через Telegram нашего бота, через Facebook Messenger, потому что он у меня подключен на телефон. и Я вижу, как общаются менеджеры. Как бы у меня постоянно приходит уведомления. То есть я угу. периодически читаю переписку через Facebook, как бы, в принципе, все комментарии компании, которые несут наши страницы в Facebook, это публикую я, как бы, и комментирую лично, как бы, угу. и я за этим всем очень активно слежу, то есть в том числе и за YouTube-каналом, как бы, компании, что происходит, что комментируется, я тоже стараюсь периодически комментировать, насколько хватает времени. Потому Это не просто менеджер какой-то, а непосредственно руководитель компании за всем этим смотрит. Каналы отваливаются, это была проблема. Мы сейчас поменяли телефонию, мы поменяли CRM-систему, меняем. Как бы сейчас переключатся на новые каналы обработки, как бы на улучшение этого сервиса. Следующий вопрос относительно сложности регистрации. Вот то, наверное, по поводу чего мы, собственно, здесь собрались. Понятно, что... Есть требования регулятора, да, вы об этом расскажете сейчас, ну, чуть позже, да, после того, как послушайте мой вопрос. Но меня вот больше всего волнует требования к фотокопиям, да, к вот этой вот строгости соблюдения непосредственно, то, что нельзя там, допустить в, в кадре появление там, лишних предметов, стола, там, на котором ты фотографируешь и так далее. Вот. Вопрос, почему такие сложности, с чем это связано? И, может быть, это ваши внутренние требования вот именно ИГА-Универ или же это прописано вот на, на законодательном уровне? Смотрите, ну, первое, мы разделим два мира, как бы до 26 апреля 2020 года и после до 26 апреля вообще в принципе понятие удаленный счет отсутствовало как класс в украинском законодательстве для того чтобы открыть счет нужно приходить к брокеру и он должен снять с вашего паспорта как бы, соответствующую копию когда клиенты приходят там с копиями как бы, которые не соответствуют тому что снимет мой а, копир как бы я их не могу принять, потому что э, я не докажу проверяющему, что у меня прошла процедура верификации клиента. Процедура верификации, как бы я э, по старому закону должен был его увидеть в своем офисе с паспортом. То есть э, и другого было невозможно. С 26 апреля 2020 года вступил в, новую, в силу новый закон о финансовом мониторинге, который на э, рост регулятора фактически может открывать процедуры как бы удаленной верификации и идентификации клиентов. Но здесь возникло «но». А, мы вот с 2019 года, с октября месяца являемся числе, членами системы Банка «Банк.ид». Как бы У нас стоят все слезы, прошли криптографию, всю НБУ подключились как бы для того, чтобы получать ваши данные как бы, от Монобанка, Приватбанка, Альфа-банка и на основе этих данных проводить верификацию. Как то э, описано в банковском сейчас законодательстве, как бы, 65-е постановление Национального банка. То есть э, ведь Монобанк уже может открыть счет, там, и, и Приват уже открывает удаленные счета. То есть мы стали членами этой системы как бы и вот до э, теперешнего времени мы ждем нашего специального законодательства так как наши регуляторы не национальный банк а мы подчиняемся нкс э, они должны выписать соответствующие правила положения по финансовому мониторингу и как нам в этом случае действовать здесь пока к сожалению э, уже в декабре был понятен текст закона как бы, банк выпустил там, если я не ошибаюсь, 27 или 28 апреля свои постановления. Мы mm -hmm. не получили его до сих пор. Мы много вносили правок в тексты, как бы, для того, чтобы в том числе внести и возможность подключения к API, DIA, для того, чтобы вы вообще никакие фотокопии не высылали, а через API я получил просто ваши данные, то есть паспорт как бы, того же загран, который есть сейчас у наших, большинства ну, большинство сограждан, которые, как бы, его получили за безвиза. То есть, И это было, всем бы было, упростило бы жизнь, а я бы смог настроить бы распознавание образа как бы, и автоматическое создание договоров, как бы вы бы не, ничего не высылали, а просто передали бы через ДИЮ данные, как бы. но, к сожалению, как бы, на данный момент это все не работает в Украине. Даже та система, которая далеко не идеальная, система банка ID, а, и то мы ее не можем использовать для верификации. И пока вообще удаленная верификация в Украине на фондовом рынке в принципе невозможна. Понятно. НКЦПФР – это национальная комиссия по ценным бумагам, правильно? И фондовому рынку, да. И фондовому рынку, да. Хорошо. И вы можете вот чуть подробнее рассказать о вот этом вот законе, который вступил 26 апреля о финансовом мониторинге? Что там конкретно? А, ну, там конкретно особо меняются просто подходы к финансовому мониторингу. А это так называемые как бы, рискоориентированные подходы. Как бы... Рискориентированный подход – это тот подход, который, в принципе, в Америке, в Европе декларируется. Как бы. Но а, есть один нюанс. А, подход финмониторинга рискоориентированный, а законодательство нашей страны построено по принципу «дай побольше бумажек». То есть, если вы обращаетесь в какой-нибудь интерактив брокерс, бы, или там банк, не знаю, там Dolphin, неважно, то э, на вас прежде всего смотрит анкета, которую вы заполняете. Кто вы, э, на какой специальности работаете, в какой компании, там, публичная эта компания, не публичная, то есть, э, какой ваш уровень дохода. И вы, когда переводите там, 70 тысяч долларов, интерактив бы, Brokers абсолютно ничего не спрашивает. Где вы эти деньги взяли? Как бы? Он смотрит на анкетные данные. Можете ли вы иметь эти деньги? Если сумма становится больше, он в принципе вправе запросить, а скажите о вашем финансовом состоянии, покажите банковские выписки, там, квартиру, машину, то есть проверить, может ли, могут ли у вас быть эти деньги. То украинское законодательство с рискориентированным подходом как бы, немного выглядит не так. Мы должны проверить фактически каждую копейку вашу, как бы, особенно свыше там, 400 тысяч гривен. Как бы. То есть у нас вот нет такого понятия как бы, «знай своего клиента», и этого будет достаточно проверяющим органом. Потому вот все те вот, зверства даже банковской сферы, которые сейчас происходят в Украине, как бы с теми вот сумасшествиями, которые еще недавно были, до 26 апреля 150 тысяч гривен, ну, как, достаточно смешная сумма, и после которой нужно было нести воров документов в банк для ну, западного мира это чуждо, то есть никто этим там не занимается, потому что именно на такие мелкие транзакции уходит основная как бы, нагрузка на офисные системы финансового мониторинга, то есть, но на самом деле они не нужны, но о каком финансировании терроризма на 150 там, или 400 тысяч гривен идет речь, поэтому как бы разница вот этих подходов, как бы раньше закон у нас говорил там более четко если происходит такое-то действие, я должен стучать в госфинмон в этом. Если вот это, то я должен и внутренние правила. То сейчас, как бы, по новому закону все отдали на наш шотку. По сути, операция, по которым там нужно стучать в госфинмон, снизилась, как бы, а дальше я должен принять это решение. И вот если мое решение было неверным или недостаточно верным, то в этом случае начинаются страшные санкции. Если, опять же, раньше они были достаточно невысокие на фондовом рынке, то сейчас нас приравняли к банкам со всеми вытекающими размерами штрафов в миллионы и десятки миллионов гривен. Естественно, как бы, ну, любой разумный как бы, руководитель компании будет очень трепетно к этому относиться, потому что никто не хочет заплатить эти огромные штрафы нормальность подхода вот, именно органов они не смотрят на как бы у нас стоит система проверки как бы мы каждое физлицо загоняем в базы мы смотрим есть в общем, доступные базы как бы мы всем этим пользуемся как бы но этого недостаточно для того чтобы сказать там на сто процентов что это так как бы. это к сожалению mm -hmm. украина в этом плане ясно то есть в принципе можно подытожим сказать о том что вы бы хотели делать так, как вы хотите, упрощать, да, в сторону упрощения и в сторону, я скажем так… Я да. еще в 19 году в НКЦПФР рассказывал, как открывается счета в интерактив брокерсе, в экзанте, как бы какие документы нужно как выглядят договора и зачем мне заполнять вот кучу вот этих данных в договор, если я могу создать просто уведомление о счете, то есть это все глупая, ненужная информация как бы, для пользователей. И это нужно упрощать. Я рассказывал, как я открывал свои компании, будучи украинской компанией, лицензиатом в Америке, как бы, как, какие документы я переводил, какие документы не нужно. Вот У нас, допустим, чтобы открыть счет в Украине, не резидент должен перевести все документы. Мне не нужен перевод всех документов, я не могу на английском языке их прочесть и понять их суть. Как бы. И также это происходит во всем мире. Если отдел комплайнса есть русскоязычный, как бы, и он может поселить эти документы, как бы, их смысл, как бы, то нужно перевести, там, допустим, только полнова... полномочия как бы, лица, которые это делает. Там более какие-то вещи, которые касаются именно то есть, таких моментов. как бы. Но не надо переводить мою лицензию. Как бы. Я просто высылал ссылку на сайт НХСФР, о том, что это Gov.ua, сайт, как бы государство, есть в списке, вот мой e совпадает, вот мои лицензии. Этого достаточно для того, чтобы западный брокер подтвердил мои полномочия, как и лицензиата. У нас, к сожалению, все тоже не так выглядит. Скажите, ну вы наверняка, вот у вас есть какое-то понимание, и наверняка вы обсуждали вместе с коллегами тему, как вот должна выглядеть вот эта процедура регистрации клиента и допуска его к рынку ценных бумаг. Можете ее да. озвучить? Да, смотрите, как бы процедура достаточно простая, она принята во всем мире. Это фото документов, анкетирование и следующие подтверждение платежа. То есть, когда вы совершаете тот же слив платеж за границу, как бы а в нем есть ваши данные, которые подтверждают того, что вы акцептовали все договора компании по факту. Как бы. И а, это дополнительный контроль для брокера, как бы, то есть с точки зрения, что вы это вы. Почему? Потому что а, можно видеть, что некоторые брокеры могут принять, там, допустим, счет, можно пополнить с карточки, как бы там, через какие-то системы, но всегда первый платеж – это обязательно слив а, для фактически вашей верификации. А, мы, а, когда все это начинали как бы, с органами общения, но, ну, к сожалению, у нас здесь а, еще там, 19 век, как бы в бумагах, многих как бы, государственных чиновников, как бы, и это даже не НКЦППР, это там, есть еще Госминфинон, Минфин, как бы, а, и они как бы хватали за голову, что нет, вы что, это нельзя позволить, или ну почему, как бы, вот мне человек прислал паспорт, он является уже или, верифицирован банком, провел финансовый мониторинг банком, я говорю, зачем мне все это делать, как бы, он пришлет мне, где я увижу, что то Иванов Иван Иванович действительно этого счета, как бы все подтверждения произошли, как бы. то есть это в разы просто упрощает процедуру, как бы, но увы нет, у нас даже такой вот странный пережитых прошлого как прописка, да, то есть вот это даже проблема будет, если даже Дию когда нам разрешат как бы, использовать, но в ДИУ в основном у всех есть что, как бы, загранпаспорт. В загранпаспорте прописки нет, там есть просто последняя регистрация как бы на момент, ну, в момент получения загранпаспорта. И вот как э, западные брокеры там утилити принимать, как бы там раньше интерактив принимал справку из банка, как бы где были указаны а, э, адрес проживания. Сейчас это перестал делать, так как мы не члены ФАТКИ, как бы э, там можно техпаспорт на машину сбросить. У нас такого всего не предусмотрено. В принципе законодательством хотя это логично и уже национальный банк надеюсь что благодаря национальному банку это все продвинется потому что загран уже принимают как бы ДИ уже принимают с 1 декабря то есть остался углевать простой вопрос вот с адресом регистрации который вообще непонятно зачем нужен. хорошо следующий вопрос непонятна ситуация с минимальным порогом входа для наших с вами соотечественников почему угу. нет возможности инвестировать например с тысячи гривен или даже со 100 гривен средняя зарплата в украине сейчас 11500 а в гз не купишь об иностранных рынках вообще можно забыть и вопрос тогда с чем это связано связано как раз с технологическим циклом открытия счета как бы и обслуживания клиента по бумажкам а, ну, нет технологического нормального ну, то есть возможности и, и затраты э, брокера на открытие счета на обслуживание потом клиента принятие этих заявок превышает вообще любые как бы, заработки которые у нас этого клиента потому что это экономически целесообразно. но а, понимаю что это на самом деле неправильно как бы, и о том что мы все-таки получим это удаленное открытие счетов в феврале там 21 но получим мы запустили вот проект Botan, который именно его цель сделать инвестиции доступными как бы с тысячи гривен. То есть там смысл этого проекта это именно автоматизация. Потом будет автоматизация открытия счета, то есть с фотографиями. Ну опять же прочтем тот закон, который, положение, которое нам дадут как бы, и под него сделаем. И там будет возможно покупать грубо раз с 1000 гривен понятно как раз а заговорили... кажется, потому что не будет комиссионных да, не будет как бы комиссия 1 гривна, к сожалению, 0 тоже нельзя поставить, она 1 гривна сейчас составляет. То есть именно его цель, чтобы каждый гражданин мог купить там инвестфонды, американские акции скоро там будут, э -э, как только получим допуск от, от, от регулятора на их обращение в Украине, там будут э -э, инвестфонды и облигации, государственный, муниципальный, корпоративный выпуск, один из э -э, украинской такой э -э, молодой, но очень такой динамичной резинговой компании. Это будет все доступно. Как раз заговорили про вот он, давайте на него немножко переключимся. Я думаю, что в принципе нашим зрителям будет понятна ситуация с открытием счета. Все упирается в законодательные рамки. То есть пока их не урегулируют, пока законодатель не даст возможность работать свободно, и так как это принято во всем цивилизованном мире, мы, к сожалению, сделать ничего не сможем, потому что Придется отвечать перед законом, по сути, правильно? Да. Кошельком. Вот по поводу вот она, очень интересная э, штука. Также есть видео у меня на канале, посмотрите, кто еще не видел. Вопрос, наверное, самый, вот, который прям интересует всех. Когда доступ к иностранным рынкам? Смотрите, как бы, вот он, это инвестиционное приложение. Это не DMA торговля с прямыми подключениями к рынкам. То есть это чуть э, другой, это не торговый терминал. Да, а, да понятно. В нем, а, в нем очень скоро будут доступны а, акции иностранных эмитентов, а, потому что два наших фонда, Ярослав Мудрый Атаман, сейчас как бы ждут до опуска НКЦПФР для обращения бумаг в Украине. После этого купят ценные бумаги американские, заведут их на хранение в Украину и получат возможность их продавать. И они автоматически будут добавлены в приложение. Вот он как бы для покупки за гривну нашими гражданами. То есть это ну, я надеюсь, что это будет доступно ну, буквально январь месяц. Список, я так понимаю, будет очень ограничен, да? Бумага. Это будет точно S&P 500 ETF, это будет Nasdaq ETF QQQ как бы, это будет Tesla, mm -hmm. это будет Visa, это будет Microsoft, Google, Apple. Так, по памяти, вот примерно такой список. То есть основ, основа это тех э, акций, по которым э, ходит индекс SP 500 и индекс NASDAQ. Ясно. Mm -hmm. yes. Вообще, mm -hmm. мы по, сейчас пытаемся подать 60 э, акций, 21 ТЕФ и 39 акций для допуска к обращению в Украине. Ну, естественно, как бы пока все они там не будут одновременно, будет проявляться, будет смотреться спрос, как бы, смотреться все расходы, как бы, насколько клиенту все это удобно. То есть, но это с января будет доступно. А, как минимум, скажем так, топы будут доступны. Понятно, отлично. Вопрос был у одного из зрителей канала, тоже писал человек в комментариях. А есть ли смысл инвестировать в гривне? Инвестировать в гривне, да. Возможно, он, наверное, адресован под облигации, как бы такой вопрос. Потому что если мы инвестируем в гривне с классическим получением дохода в гривне и процентов в гривне, то нас волнует, прежде всего, дельвитационные ожидания в Украине. Если мы посмотрим сейчас статистику там трех лет, как бы, то мы видим, что курс как бы не вышел еще далеко за коридор последних трех лет. То есть пиковые значения как раз и были а, на том, где мы сейчас находимся. То есть а, там три года назад можно было в портфель купить себе ОВГЗ с 19-й доходностью и сидеть а, на трех отдавалох ОВГЗ, получая 19% годовых без налогов. А, что достаточно выгодно и остаться при своей валюте. То есть а, доходность достаточно высокая. Я считаю, что, допустим, в портфеле всегда должна быть гривна. Вообще нет универсального инструмента инвестиций. Есть диверсификация, четкие исследования модели. То есть, и там, мое наблюдение за 14 лет на самом деле приводит к тому, что э, самый глав, э, глав, главный враг денег это даже там не инфляция, как многие говорят, а мы сами. То есть, мы владельцы денег этих э, мы их главный враг, потому что как только они у нас появляются, мы их хотим потратить как бы, на, на абсолютно достаточно ненужные для нас вещи. Как бы, поэтому именно вот э, культура инвестирования, то есть многие боятся, вот там честно можно слышать вопрос, там, стоит ли покупать Америку на хаях, вы на сколько покупаете, ну лет на 10, я говорю, вам не без разницы, то есть, э, в этом случае, я говорю, ну вы покупаете сегодня, покупаете завтра, ну будет падать, я говорю, покупайте, еще падает и еще раз покупайте, то есть и ваша кривая все равно выйдет по-другому будет выглядеть, Я говорю и вас выведет в огромный плюс какой то есть также и с ОВГЗ. Можно в портфеле иметь гривневый портфель там, на 20-30% сформированный, и это абсолютно не принесет какого-то масштабного риска. То есть можно 10% избрать, но получать хорошую доходность, тоже с рынком, как бы, фиксирован. то есть это очень неплохо. В моем портфеле лично есть гривна, и всегда там была. То есть она может колебаться в зависимости от э, ожиданий, как бы максимум 30-40 процентов доходило, когда были высокие ставки и не было девальвационных предпосылок. Сейчас она там снижена до 15%. Ну, пока получим кредит МВФ, а стабилизируемся немного. но ну, я решил снизить как бы, для себя. Но гривны я всегда оставляю, потому что хорошая доходность. Понятно. Спасибо. Вопрос такой. Насколько будут отличаться цены котировок, наши, это имеется в виду, я говорю сейчас про акции и ETF, да? да? Насколько они будут отличаться, наши котировки в гривне, от котировок, которые, ну, общепринятые, грубо говоря? Смотрите, будет скорее где-то полтора 15 процента не меньше, как бы, потому что есть фиксированные расходы, как бы на это на все. Как бы, постараемся их уменьшать, но будет зависеть от оборота, как бы, и будем смотреть. Скорее всего, в начале это полтора-два процента, но а с точки зрения инвестирования это будет даже все равно дешевле, чем сделать просто своих перевод за границу понятно То есть для именно маленького инвестора как бы мы говорим сейчас вот такой ритейли начальном инвесторе как бы это будет дешевле нежели как бы это совершить самостоятельно комиссии по вот этим вот операциям они 1 гривна. Гривна. гривна за покупку и за продажу да. А, да, скажем так, в украинском законодательстве комиссию ноль занимать невозможно, даже в американском законодательстве это появилось совсем недавно с приходами таких компаний как Ромингут, как бы и американский Сек разрешил занимать нулевую комиссию в Украине. До этого еще пока далеко, поэтому мы поставили условно одну гривну комиссии с целью вот именно работать с людьми, у которых есть там 2, 3, 5 тысяч гривен свободных, как бы и платить там 200 гривен комиссии, это, конечно же, дорого с точки зрения процентного соотношения. То есть э, это будет доступно. Это супер. По ОВГЗ там такая же ситуация или там да. все-таки... Все, что в приложении. Подростков. Вот он, э, все одна гривень. Все одна гривна. Понятно. Э, так, вопрос относительно безопасности. Еще, mm -hmm. Он, естественно, всех беспокоит. Конечно же. Расскажите немножко нам вот об этом, как обстоят дела. Пер первая проблема – вы регистрируетесь на свой финансовый номер, как бы вам присылается смс подтверждением, а также приложение переказывается к телефонному аппарату. То есть его просто остановить и не получится. И самый главный уровень защиты – это электронно цифровая подпись CAP то есть который э, не лежит в приложении как бы он лежит на вашем телефоне То есть э, вы можете даже запретить приложению допустим если вы уже там сильный боитесь до да, чего-то э, всегда можно в настройках нажать кнопочку запретить доступ к этому приложению к вашей Huawei системе в этом случае ничего невозможно сделать как бы, э, в принципе когда вам нужно совершить операцию, вы этот доступ разрешили, получили доступ к своему ключу, ввели логин и пароль, система библиотек, которая разработана в Украине, это ну, сертификационные центры, дешифрует ваш ключ как бы, и накладывают подпись на вашу заявку. То есть, поэтому здесь, с точки зрения безопасности, украсть ничего невозможно. А дальше, если вы хотите вывести деньги на счет, то есть нужно отличать брокера от банка, как бы. Я выведу только туда деньги, а, чьи реквизиты вы указали в договоре. Я не могу заплатить третьему лицу, я не могу заплатить на чью-то карточку, я не могу отдать кэш, как бы это все невозможно. Вы когда подписываете договор, вы указываете банковские реквизиты и АИБ. И только туда деньги могут уходить. То есть стандартный фронт в банках, как бы это вот перевод на карточку, расчет за какие-то товары, как бы брокера это невозможно. Александр, относительно покупки ценных бумаг, каким образом я являюсь их владельцем? Являюсь ли я их владельцем или это владелец street name, как вот это является в Interactive Brokers? Смотрите, есть два модели. Да, да, конечно же. Есть украинская модель есть западная модель. В западной модели брокер есть номинальным держателем в интересах вас. Это, в принципе, сделано везде, и мы, кстати, за это в Украине, потому что это убирает лишний инструмент в виде открытия счета в депозитарной установке, у нас называется по-простому хранитель ценных бумаг. То есть каждый наш гражданин, когда инвестирует на рынке ценных бумаг, вынужден еще подписать один договор. У меня есть такая лицензия как бы, на хранение ценных бумаг, и мы в Украине подписываем. Но это во всем мире уже пережиток прошлого, как бы, и там договор подписывается с брокером, а брокер является уже номинальным держателем ваших интересов. В Украине же у вас есть договор, у вас есть номер счета, у вас есть запись в реестре, которая все подается в центральный депозитарий, как бы вся эта информация сохранится, и это все есть в учете. На Западе брокер все это отчитывает, у себя ведет, но как бы вы не являетесь прямым клиентом хранителя, а брокер в интересах вас выступает. Хорошо. В случае, допустим, банкротства вашей организации, куда должен обращаться инвестор? Смотрите, ну, с точки зрения банкротства, первое, в Европе, в принципе, как и в Украине, есть понятие раздельных как бы, балансов. То есть, баланс моей компании, есть клиентские деньги, есть мои собственные деньги. То есть это раздельный учет, я не, они, они не смешиваются. Как бы, я не банк, я, когда вы в банк несете депозит, фактически даете деньги в до, долг банку, и банк с ними распоряжается на свой властный, куда хочет, туда инвестирует, там, кредитует. То у брокера вы просто пополняете счет, как бы, и эти деньги не принадлежат брокеру, они даже различаются в учете. То есть, если там случается какая-то ситуация там, с брокером, но ну, а, вся информация есть о всех ваших операциях в Украине в НКЦППР, в Центральном депозитарии, в Национальном депозитарии НБУ. То есть все это присутствует. Как бы... Можно это ли достаточно... выбрать? Здесь... Да, можно ли вот, допустим, вы при... к примеру, да, я говорю, там не дай бог, ага. конечно, а, ИГА Универ прекращает свою деятельность, к примеру. Да. Может ли человек, так как записи в реестрах хранятся в установах, может ли он перенести эти счета на другого брокера? Прежде чем мы прекратим деятельность, наш хранитель депозитарного установа должна будет передать всех клиентов в центральный депозитарный. Полностью. Mm -hmm. И вы, если вы не обратились к нам, вы попадете в центральный депозитарий. Если вы к нам обратились, вы будете сделаны перевод на любого другого хранителя. У нас очень часто многие клиенты говорят, ну, вот там много денег, у меня большой, там большой клиент, я, наверное, боюсь. Я говорю, не вопрос, вы идете в Укргазбанк, в Альфа-банк, открываете там счет хранителя, купите через меня УВГЗ, я переведу их... В Альфа в Газ я переводил, я получал там ценные бумаги из Швейцарии, я переводил в Швейцарию, как бы и у меня с этим никаких нет проблем как бы, с движением и мировым и внук при Понятно, то есть такая практика существует да, у нас, не знают. Да, да, да. да, да, да нет, это нормальная практика, как бы она даже была принудительным, когда там лишали лицензии компании, они просто передавали это все в центральный депозитарий, как бы, и все, с этим не было проблем. Не скажу, что, наверное, не было проблем с нечистыми на руку, как бы, но это обычно ноу no компании, которые на просто открытые на фунтов различных поставных лиц, как бы наверное, не относятся. Я публичный человек, там Казак публичный человек. Мы все там на сайте в открытую. Мы не скрываемся, у нас в соцсети как бы нас знают очень многие. То есть и мы абсолютно никогда не скрываемся, как-то бессмысленно это делать. Когда, конечно, в компании нет даже сайта, и непонятно, никто руководитель, никто этот человек, невозможно пообщаться. То есть я с каждым пообщаюсь там, в Facebook или встречу в офисе, пожалуйста. То есть это уже, конечно, может быть какие-то такие моменты, когда ну, это не чисто на руку будут действовать Понятно, ну по хотелось не бы работать. верить то, что э, вряд ли мошенники смогут получить лицензию нашей украинской бирже, как минимум. Да, комиссия. Ну, да, комиссия, да, торговца, там, компанию по управлению, ну, всякая, наверное, может быть в, в теории. Да, есть, да. Естественно, нужно обращать быть. внимательно просто, с кем вы сотрудничаете, сколько компаний, насколько она открыта и готова есть, открывать себя. Я там могу все о себе показать, мне нечего скрывать. Понял вас, Александр. Uh, у меня, в принципе, вопросов нет. Я думаю, что они возникнут у наших зрителей. Uh, они будут писать их в комментариях, и это будет очень хорошо. Uh, друзья, призываю вас писать в комментариях вопросы, потому что uh, если они будут возникать и будут возникать интересные, то мы с вами, Александр, еще, наверное, да, Мы запишем еще, я думаю, не одно видео, как бы, готовы да, на разные темы подискутировать. Будет великолепно. На сегодня я вас благодарю. Большое спасибо за ваше время. Спасибо вам. Спасибо за ваши ответы на вопросы. До новых встреч. Рад был с вами пообщаться. До свидания. До свидания.